Hello, my name is Max Risk. Всем привет, с вами Макс Риск. Это уже вторая серия по игре Brawl Stars. Э, не вторая, а вторая часть Драго Красный Дракон Джесси. В общем, мы продолжим. Сейчас у нас 58, потом идет 59, потом идет 60. Так, победи 6 раз! То, что нужно, и мы получим 250. Э, Давайте-ка сейчас мы победим на интересной карте. Браубол. Ну, скоро даже будет испытание, поэтому я вам рекомендую брать Джейсина Браубол. Если, конечно, ему будет попадать, то будет вообще шикарно. И экономить еще. Так, в общем, пробуем. Так, попадаем. Ворот, поворот. Попадаем. Так, врубаем В общем, вот так вот. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ давай тащи, тащи, тащи. Один против всех э -э, не смог. Вот Роза тут немножко, может быть, подводит. Так, вроде вот тут отличная тактика. И как-то они забили. Что? Как они забили? Эй! Я думаю все, будет окей. Ладно, продолжаем, в общем. Наверное, наборчиками быть. И попадать, в общем. Хопана, хопана. Он знает, он знает. Вот как нужно. Хована, вырубил. Хована, там есть засада. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давай, давай давай давай Отлично. Вот как нужно, друзья. В смысле, там есть китаец? Илья, я? А, какой-то. Блэйк китаец? А, да, мы же взяли перевод китайцев. Блин, Роза, давай. Ё-моё. Как так? Спасибо, Роза. Так. Так, Хована. Так, так, хоп, хоп, хоп. А, блин, куда понес? Я видел твои, своими глазами. Ты понес. Вот почему Пеппер. Не, не, это Гризумбы. Ссылочка будет в описании на игру. В общем, как его там зовут? А, блин, китайский язык. В общем, Нита... Вот она нас подвела. Напишите комментарии, как я тут персонаж зовут. Я знаю, что у нас сверхреткая. Боец. Вау, у то золотой. Так, так, так. Там делаем здесь. Блин. Блин, я понял, что он хочет, чтобы я промахивался, чтобы прямо получить свои умножение. Так, честно. Так. Хоп. Хоп-хоп-хоп. а ага, обман. Хоп, начинаем. Так, что буду давать пас тебя, а ты забьешь. Давай-ка. Хоп, она пошел пошел пошел пошел. Так, так, хоп. Хоп, хоп, хоп, хоп, пошли, пошли, пошли, пошли. Хоп, вырубай всех. Бам! Давай я забью. На-на-на-на-на, забиваю. <laughs> да, такие приколы. Макс Риск победил там вот в китайском языке. Это тоже будет очень классно. В общем, будет ссылочка на прошлый видеоролик. И там все объясняется. Так, все, он сдается. Он сказал, вы профи, все, хватит из меня. Стой, чуваки, тоже хочу забить. Стой! Блин, не дает мне забить. Это махим и китайский язык еще длиннее. Что-то тут странненько. Ну, в общем, очень классно, получить достижения. Мы продолжим продолжим так набивать кубки, кубки, кубки. Чтобы пройти испытание. 15 боев. Я уже знаю тактику. Я, конечно, не знаю, записывать или записывать, или не записывать ролик. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях. Это вроде бы канал Макс Риск Брау Stars. Вроде бы там есть активы. <смех> Посмотрим. Давай, давай, блин, ну что ж такое жлоб. Все, я иду говорить ему. Ты жлоб. Пошлите ему жаловаться. Чувак, где ты там? все ты жлоб, Все. Сказали ему. Дальше мы идем сюда. Блин, вот мастер, мастер. Экономим, в общем, экономим. Если мы не попадаем, то мы, что мы делаем, правильно экономим. Блин, ну что же вы делали? вместе стоять это ж плохо в общем команда просто вот это вот не лучше все все ухожу всё, смотри сейчас вырубит бессмысленный человек просто бессмысленный что меня лагает а? да. о давайте так вот сейчас закину гол но это явно найбот в общем давайте закину гол потому что это найбот все перезайдем игру да такое не ожидали ну просто это найбот это видно смотрите что же вы игрок да я не знаю он как-то программа устанавливается в общем я не советую устанавливать эту программу вы сами проиграете просто ходите найботы и все просто думал что вы человек а вы настоящий бот ну, потому что установили программку бота, поэтому вот так скрыли это все. Бам, бам, бам, бам, бам. А, -а, -а давай, она Блин, блин, блин. Ну что ты делаешь? Динамайк. Динамайк. Блин. немножко под защиту сделать. Вот я не люблю тоже динамайка. Ой, ой, ой, меня лагает. перезайдите Китайец пишет. Вау. Вот это обнова, друзья. Хох, -хо -хо. Круто, круто, круто. Что? Нет интернета? Ну ладно, возможно через паузу я вернусь, когда появится интернет. Всем удачи. Не, подождите. Я вернулся. Вау, а я так думаю, что это такое? то бах. В китайском. Браво старсе. Мне не отключили интернет. Это просто кубах. В китайском. Браво старсе. Повторяюсь. В китайском. Браво старсе. Что ж, прикольное название. Хэштег 2, не, не. Хэштег 4. Хэштег уже был. В общем, я не знаю, что делать, ну ладно, ставлю хэштеги как хочу. В общем, заходи плейлист, там есть э -э хорошая пицца и отличная пицца, серия, очень классная, советую. Также есть Бакуган Фан Хан, Макс Риск, ну, правильно, будет Бакуган Фан Хаб. В поиске можно найти Бакуган Фан Хан, там вообще никто не снимает, я буду там на первом месте. Что, испугался, чувак? В общем, интересно. Советую, чтобы баганулся. Крутой мячик. Так, сейчас я их обмотаю. Смотрите, Хована. Обмотал. Хована. Блин, блин, блин. Хована. Хона. Блин, вырубили. Ну, блин, ну почему я не попал? Мне нужно было ульта, да, который ускорится. Там был такой дверь большая, вот такой кусочек майнкрафте кстати напишите комментарик снимать мне майнкрафт на основном аккаунте макс риск а не макс риск брау старт брау стартс опять мне сухое горло ну, извиняйте о это пошел Это идет игрок так спасибо большое. Он такой чего Динамайк, проснись. Ага, да сейчас я будете давать пас там он уже идут им подать так, тык тык тык а я боюсь их уже, от затупаю. Нет, а помоги мне, гол! А я испугался. Давай, давай, давай, прикрывай меня, чувак. Давай, давай, танк, иди, иди, танк. А блин, блин, куда идти? Блин, что вы делаете? А блин, безумно. А гол забил. Ну да. Почему бы нет? А что же делать, друзья? Они так забьют. Хоть я позорюсь, я чем вы да, храбрый, просто, храбрый поступок, напишите в комментариях, И если да, то я очень вам благодарен, 509 кубков, блин, было 520, ну и ладно, это в общем развлекательный контент по игре Брау Старс, э -э, геймплейный контент, Вильна Сутов и Кашер, так, так, аккуратно, аккуратно, аккуратно, Хована, он пошел, пошел, пошел, пошел, он идет, Хована, танк, Танк пошел, да, давай, давай, давай, давай, чувак, что ты спал? Блин, без тебя мы никто. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, тащи, тащи, тащи. Я думаю что если прямо это тащит, мы пойдем дальше. Хоп, хоп, хоп, попал. Ешь, мастер. Ма, просто. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Оби, а, чувак. хона Хоп. Начинай. Дрр, замес, мес, за пошел. Дрр. Ну что ж, такого красоты? А? Блин. И я Макс хочу. Давай, давай, не пас. Я быстрее тебя. Чего такой быстрый? Вот это, видели, он нереально быстрый. Эй, что ты делаешь, чувак? Макс, почему ты быстрее, чем это Джесси? Офигеть, купил скин. А, ну бесплатный скин. Бесплатный скин, в общем. Блин. Ну, в общем, это было нереально. Я понял как-то. В общем, вы виноваты. Вы пошли в атаку бессмысленно. Просто в лоб, в лоб, лоб. Опа, Си большое. Так, так, так, так. Давай, давай, давай, давай. Хо, он нам пошел, пошел вон. Пошел вон. Хо. Нет, нет. А, блин, помоги. Макс, помоги. А, Макс. А. Блин, что творится? Давай, тащи. О, пошел, пошел. Смотрите, бам, вырубили Макса. Нет. Макс победит. Макс проиграл. Макс, риск. Уа. Так, он там. Да-да-да, ну, вижу тебя. Я хочу вот этого вырубить теперь. Моя цель. Нужно ставить себе цель. Понял, понял, что любишь меня вырубать. Блин, нужна помощь им. Давай-давай, паз, давай. Так, пошел пошел пошел пошел Хопана, хоп. Туда, туда. Блин, что? Что? Как они такие мастеры? <laughs> давай, Макс, хоть ты давай. Давай-давай-давай-давай. Блин, не трусь. Давай-давай, закидывай гол. Давай-давай-давай. Блин, <смех> блин, безумие, что за кашмарлаш, а? она вырубил. Хона. Ла, -а -а, снова интернет. Ага, ясно. Это китайский интернет. Фальшивка. Китайский интернет. Да, всегда они дают нам фальшивки. Хона. Так, так, так. Что вы вздыхаете все, Три а? на одного, нечестно. Нечестно. Три на одного нечестно. Три на одного нечестно. Хо, пошел, пошел, пошел, пошел. Я выиграл, я выиграю. Я выиграл, все, пошел вон. Я выиграю. Есть. Хона. Он такой, а ну стой. Бам. Гол. Как он такой, Хоть за последний урон, но я затащил. Вместе с вами. Вы смотрели, я тащил. Ну, вы тоже тащили. Все норм. Все норм. Китайский язык офигенный. В общем, ставьте лайки, если хотите продолжение этой рубрики. Да, от нас будет рубри... рубрика такая вот. Всем вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Ссылочка будет в описании. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа внизу есть подсказочки. Нажимаете и смотрите эти данные видеоролики. Данные видеоролики. А с вами был Макс Риск. Всем удачи, всем пока